Сергей Лазарев – звезда российской эстрады, бывший солист группы «Смэш». А сейчас популярный сольный исполнитель, актер театра и телеведущий. Он гордится тем, что успевает совмещать несколько дел одновременно и грамотно распределять силы. Сергей родился в первый апрельский день 1983 года в Москве в семье Валентины Викторовны и Вячеслава Юрьевича Лазаревых и стал вторым ребенком, брат Павел на пять лет старше. Могла бы быть еще и сестра, но девочка погибла при родах. Еще через пять лет родители развелись, дети остались с матерью, и до тех пор, пока к нему не пришла известность, Сергей отца практически не видел. В раннем детстве мальчик занимался гимнастикой в спортивной секции, но в девять лет это ему надоело, поэтому он переключился на музыку и театр. Два года Сережа с братом были участниками детского ансамбля песни и пляски имени Владимира Локтева, а параллельно он занимался актерским мастерством в студии при театре Бориса Покровского, на сцене которого и выступал. В 12 лет Сергей Лазарев перешел в знаменитый детский ансамбль «Непоседы», благодаря которому участвовал на многих музыкальных фестивалях и телевизионных шоу. Сергей окончил начальные классы в 389 московской школе, а затем учился в средней школе номер 1061, директор которой впоследствии создал музей, посвященный знаменитому ученику. Лазарев был очень активным школьником, лидером класса и капитаном команды КВН. После получения аттестата зрелости юноша поступил в школу студиум МХАТ, где учился в мастерской Романа Ефимовича Казака. Будучи студентом второго курса, Сергей становится участником труппы театра имени Александра Пушкина, которым руководил его мхатовский наставник. Там он играл в спектакле «Ромео и Джульетта», «Женитьба бы Фигаро», «Одолжите тенора». И таланты и покойники. Как театральный актер Лазарев получил признание профессиональных критиков, выраженная в премиях фонда Олега Табакова, «Чайка» и «Хрустальная Турандот». С 2008 года Сергей Лазарев встречался с популярной российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. Пара рассталась в конце 2012 сохранив дружеские отношения. Позднее певец был замечен с украинской певицей Сантой Демопулос, но сам развенчал слухи о романе Осенью 2015 года в одном из интервью Знаменитость сообщил, что у него есть любимая девушка, но имя не назвал, подчеркнув только, что она не имеет отношения к шоу-бизнесу. Весной 2015-го в автомобильной катастрофе погиб старший брат Павел Лазарев, с которым Сергей был очень дружен. Его дочь Алина, племянница певца, по примеру, знаменитого и любимого дяди занимается в непоседах, а тот добывает для девочки автограф и коллег по сцене. В конце 2016 года журналисты сообщили, что два с половиной года Сергей Лазарев скрывал факт рождения сына Никиты. Папарацци распространили фото артиста с мамой и маленьким мальчиком у храма. Друзья и близкое окружение певца подтвердили, что у Лазарева действительно есть ребенок, но он не афиширует личную жизнь. О маме Никиты ничего не известно. Фанаты предположили, что ей может оказаться певица Полина Гагарина. Такой вывод сделан на основе ее внешнего сходства с ребенком и давней дружбы артистов. Однако сам Лазарев с негодованием опроверг подобные домыслы. Еще одной кандидаткой в матери Никиты стала знакомая певца Анна Белодедова. Некоторые записали ее в суррогатные матери, а другие посчитали тайной женой. По слухам, Сергей Лазарев даже купил просторное жилье для нее и ребенка, а на заставке телефона у него стоит совместное фото Анны и Никиты. Но достоверных подтверждений этим фактом не нашлось. Скрытность Сергея в отношении семейного статуса породила домыслы о его нетрадиционной ориентации. К тому же певца стали замечать в компании бизнес-партнера Дмитрия Кузнецова, основателя авиахолдинга SkyJet. В 2016 году они отдыхали вместе на Карибских островах. Кузнецов стал крестным отцом Никиты. Но Лазарев опроверг эти слухи, как и многие другие. Артист сообщил, что не стремится к браку и не знает, когда у него появится жена. А в сентябре 2019-го в программе «Секрет на миллион» Сергей раскрыл новую тайну, рассказав о рождении дочери. Оказывается, певец скрывал это радостное событие около года. Известно, что девочку зовут Анна. Остальные подробности музыкант, по традиции, оставил за кадром. Сергей поддерживает спортивную форму регулярными тренировками. Рацион питания у певца также отлажен, поэтому при росте 178 сантиметров его вес не превышает 77 килограмм приоритете белковая еда и пониженное количество углеводов. После Евровидения в качестве хобби артист выбрал верховую езду и прошел обучающий курс тренировок. А участие в благотворительной акции собачьего приюта подарило Лазареву домашних питомцев по кличке Дейзи и Лиса. Затем музыкант открыл кондитерскую для собак Пудель Штрудель. Идея создать музыкальную группу не раз приходила к Сергею Лазареву и его лучшему другу Владу Топалову, когда они еще пели в коллективе «Непоседы». В 2000 году парни вместе записывали песни этого ансамбля на студии «Звукозаписи», так как отцу Топалова пришла мысль выпустить альбом к десятилетнему юбилею. Параллельно Сергей и Влад записали балладу на французском языке Бель, которая впервые прозвучала в мюзикле «Notre Dame de Paris». Эта версия знаменитой песни стала популярной в России, и успех только подтолкнул к созданию группы Smash. Участие в дуэте – первая серьезная веха в творческой биографии певца. Вскоре Лазарев и Топалов заключают первый профессиональный контракт с музыкальной студией звукозаписи Universal Music Group. Весной 2002 года друзья участвуют в международном конкурсе «Новая волна» и становятся победителями. После этого парни сосредотачиваются на записи собственных песен. Сначала был издан промысин-бушут бы «Have loved you more», затем снят видеоклип. А в 2003 году вышел полноформатный альбом Freeway, который в кратчайшие сроки стал платиновым и сделал Smash. Узнаваемым не только в России, но и в странах СНГ и даже в Юго-Восточной Азии. В конце 2004 года свет увидела вторая и последняя пластинка Дванайт. Почти сразу после издания альбома Сергей Лазарев неожиданно для поклонников объявляет об уходе из коллектива. Свой дебютный сольный альбом «Don't t be fake», который записывался на лондонских студиях звукозаписи Рива и Метрофоник, Сергей Лазарев выпустил в декабре 2005 года. Пластинка разошлась тиражом более 200 тысяч экземпляров. Альбом содержал 12 англоязычных композиций, три из которых стали хитами и на долгое время задержались в чартах. В следующем году Лазарев перезаписал песню Just Because You Walk Away с этого диска на русском языке, и она под названием «Даже если ты уйдешь» стала одной из самых популярных композиций 2006 -го. В конце того же года певец назван лучшим исполнителем на церемонии MTV Russia Music Awards. Второй сольник TV-шоу появился весной 2007 года. Пластинка записывалась в Англии и Норвегии и содержала 12 новых треков на английском, русскую версию песни Every Time и ремиксы. Выпущена отдельным синглом композиция «Зачем придумали любовь». Нового альбома поклонникам пришлось ждать три года. Electric Touch включал 14 песен, из которых одна, на русском языке. Диск понравился слушателям и по итогам продаж получил статус «Золотого». Хитами стали песни «Найди меня», «Лазар», «Бейстерия» и русская версия песни «Хардбит» под названием «Биение сердца». Четвертый студийник Лазарев. Вышел в декабре 2012 года. Он, как и его предшественник, получил статус «Золотого диска». Композиция «Cure Тандер» Thunder» записана с американским хип-хоп-исполнителем Ти и вошла в расширенную версию альбома. В его поддержку артист представил новое шоу и сингл «Семь цифр». В день своего 32-летия Сергей Лазарев презентовал сборник лучших песен The Best и издал аналогичный на английском. Сергей Лазарев работал на пределе своих возможностей, поэтому при подготовке к международному конкурсу организм певца дал сбой. Во время концерта в Санкт-Петербурге, произнося слова приветствия, артист неожиданно упал в обморок. В первые минуты публика подумала, что падение – запланированный сценический ход, но вскоре к лежащему Сергею подбежали сотрудники зала и увели артиста со сцены. Программа была сорвана, организаторы решили не рисковать здоровьем певца и отменили еще один концерт в Таллине. Позднее Лазарев публично попросил у зрителей прощения за перенос выступлений. В 2016 Сергей порадовал поклонников клипом на песню «Идеальный мир», в котором предстал в роли творца, создающего в лабораторных условиях совершенную женщину. В середине 2017 -го года появились сообщения о съемках клипа на песне «Прости меня», которую артист представил совместно с Димой Биланом. В декабре в личном инстаграме музыкант анонсировал выпуск первого русскоязычного альбома в эпицентре. В числе 15 песен, записанных на лейбле Sony, «Сдавайся», «Лаки Стрэнджер», «Шопотом» и другие. Пометуя о бешеной популярности Smash, Сергей проявил продюсерские амбиции и взялся продвигать дуэт «Двое», состоящий из бывших участников проекта «Хочу» Кмеладзе Святослава Степанова и Константина Черкаса. Сравнение с группой, в которой начинал их звездный наставник, для молодых певцов лесно, но ребята заявляют, что отталкиваются только от своих ощущений, не ориентируясь на других. Релиз летнего и позитивного диска The One выпал на день рождения Лазарева, 1 апреля 2018 года. В трек-лист вошли переведенные на английские песни из предыдущего альбома и новые композиции. Новую концертную программу Янтур Сергей посвятил сыну Никите. Премьера состоялась в Минске, затем Лазарев выступил в Москве. Над шоу в течение полугода работала интернациональная творческая команда. Кульминационным моментом выступления стало исполнение песни в эпицентре, сопровождающееся показом семейных видео с сыном. Гастроли охватили 13 российских и зарубежных городов. В конце апреля 2019-го Сергей Лазарев побывал в студии ток-шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». После интервью певец и телеведущие решили разыграть Влада Топалова, мужа Регины, и в шутку поцеловались на лестничном пролете. Друга и супругу неожиданно застукал ревнивый муж. Юмористический фото Калаш Тодоренко выложила в Инстаграме. В сентябре 2019 го исполнитель выпустил новый альбом «Я не боюсь», в который вошли 8 песен. Он задуман как первая часть одного большого издания. По словам Лазарева, у него накопилось много материала, которое он решил разделить на две пластинки, первая вышла более танцевальной а следующая обещает быть проникновенной и лирической. Заглавная песня нового альбома Лави, выдержанная в духе ретросонда, быстро стала хитом. Также пластинка включает в себя экспериментальную рэп-композицию «Пьяным», чем обманутым и англоязычный бонус для поклонников – песню «Гадос». В 1996 году Лазарев стал победителем телевизионного детского талант-шоу Юрия Николаева «Утренняя звезда». В 2007 Сергей участвовал в первом сезоне развлекательного телешоу «Цирк со звездами» и «Вновь победа». В том же году он занял второе место в спортивном шоу «Танцы на льду». Певец вел такие телевизионные программы, как «Танцуй» и «Новая волна», «Песни года» и «Майданс». Выступал в качестве тренера на музыкальном проекте «Хачук Меладзе» и украинском шоу «Голос страны». Сергей пробовал себя и в озвучивании кинофильмов. Его голосом разговаривают Трой Болтон в музыкальной картине «Классный мюзикл» наследник трона Артур в русской версии мультфильма Шрек 3 и Омега Волк Хамфри в анимационной ленте Альфа и Омега, Клыкастая братва. Как киноактер Лазарев предстал еще в детстве в юмористическом киножурнале Яролаш. Затем были детектив-хозяин империи, комедия «Самый лучший фильм», 2, пародирующая шедевры советского и российского кино, Картина из цикла о веселых родственниках «Новогодние сваты» и сетком «Папины дочки». В 2016 году на Евровидении в Швеции Сергей Лазарев представил Россию с песней «You are the only one», написанную Филиппом Киркоровым. В итоге артист занял третье место, уступив австралийке Деми Им и Джамале, представляющую Украину. На этот результат повлияло нововведение, голосование жюри – названное профессиональным, но в которое почему-то вошли офисные работники, портные, менеджеры и блогеры. При этом зрители решили, что российский исполнитель достоин победы. В 2019 году Сергей Лазарев вновь решился бросить вызов системе и выступить в европейском песенном конкурсе, в который проникла политика. В Израиль, принимающий Евровидение, певец привез композицию «Скрим», что в переводе означает «крик». Инициатором поездки и продюсером, как и в первый раз, стал Филипп Киркоров. Слова короля российской эстрады о том, что номер понравится не всем, оправдались. Песню назвали откровенно просчитанной, бездушной, не говоря уже об аллюзиях с творчеством Майкла Джексона и даже телесериалом «Игра престолов». Впрочем, существовало и другое мнение. Лазарев из тех артистов, кто понятен разным поколениям, у него есть то, что так ценит европейский зритель, голос, харизма, чувство юмора и перфекционизм в работе. Кроме того, Сергей не нуждается в пиаре. После того, как музыканты несправедливо прокатили в 2016, публика может попросту его пожалеть. А дискредитированное жюри побоится вновь продемонстрировать ангажированность и готовность действовать по чужой указке, надеются журналисты. К сожалению, этот прогноз не оправдался. И если зрители действительно посчитали, что номер Сергея в 2019 году достоин только третьего места с 244 баллами, то жюри вновь поставили Лазареву баллы с которыми на победу рассчитывать было сложно, 125 и только девятое место. В итоговой сумме Сергей повторяет свой прошлый результат, став третьим. Начало 2020-го исполнитель отметил серией концертов, анонсы которых выложены на его официальном сайте. Месяцем позже Лазарев удивил публику, отписавшись от всех коллег и друзей в социальных сетях. Свой поступок он объяснил тем, что считает публикуемую на показ информацию лживой, поэтому смотреть на других в своей ленте ему неинтересно. К тому же певцу изрядно досаждают сплетники и злопыхатели, и он решил не давать им лишнего повода для пересудов. А в январе 2021 поклонники увидели исполнителя в новой роли. Сергей принял участие в проекте «Танцы со звездами». Его партнершей и наставницей стала хореограф Екатерина Осипова. И 21 февраля 2021 года Сергей Лазарев и Екатерина Осипова стали победителями проекта «Танцы со звездами».